такое имя инопланетного жителя вот но по факту вот вспомним да то есть первый канал который мы протестировали то есть мы тестировали на падающем рынке то есть 3 января по 16 марта этот канал показал рост вот здесь вот обратите внимание то есть мы заходили в рынок вот по этому графику можете видеть доходность каналов и вот здесь вот первый первый сигнал которым протестировали он был прям 3 января мы зашли с одним биткоином этот биткоин показал нам 60% э, э, процентов рост, то есть мы вышли из этого сигнала, берем еще один биткоин, ну, не еще один, скажем, берем, грубо говоря, тот же биткоин, входим еще в рынок, входим еще в рынок, и вот так вот это шло. И по факту у нас получилось так, что с одного биткоина за два с половиной месяца, то есть с 3 января по 16 марта, э, нам показала э, доходность, э, ну, вышло почти там 5 Биткоин стоит 4,7, там что-то такое биткоин, да, то есть одно биткоин стало 4,7. И это довольно-таки показательно. А теперь посмотрите, еще один канал мы протестировали. Здесь даты мы взяли с 1 февраля по 16 марта. То есть здесь у нас, грубо говоря, с вами полтора месяца. История вся та же самая. То есть, этот канал один из платных каналов. Да? Здесь, ну как скажем, не то, что тоже платно, там это уже такие ну, серьезные, такой профессиональные каналы. И здесь, смотрите, у нас показало 414%, то есть мы 1 февраля зашли вот здесь вот в рынок с одним биткоином, вышли с рынка, зашли снова в рынок с биткоином. В общем, мы каждый раз заходили с одним биткоином в рынок. То есть у нас показало на этом канале всего лишь два негативных сигнала, они сработали по стоп-лоссу, то есть закрылись. И по факту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 входов было. И получилось так, что мы из одного биткоина сделали чуть больше, чем 7 биткоинов за полтора месяца. Сереж, это вот актуальные новости по второму каналу. Сейчас мне просто интересно... А, то есть мне для того, чтобы понять, как, как реагирует аудитория в видеоформате, я нажму туда и посмотрю на тебя. Ну-ка, одну секунду. Да, рот приоткрыт, согласен. Хорошо? Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим э, в следующее, э, в следующее. И, ну, если вы думаете, что это все, это еще не все. Мы сделали еще один канал тоже. Вот успели протестировали. Э, Но ну, теперь, если у вас открылся рот, э, ну я не знаю, постарайтесь сейчас лучше сесть, наверное, ну чтобы вы не стояли на всякий случай, чтобы не грохнуться, да? Вот. Э, я вам сейчас покажу еще один э, канал ну, вернее, еще один сигнал, ну, как канал сигналов. Обратите внимание, с 21 марта по 24 апреля, ровно один месяц, это один из VIP каналов которые мы подключаем на платформу, за один месяц 963% рост. То есть мы вошли в рынок с одним биткоином, и с ним же входили-входили-входили дальше, и у нас с одного биткоина вышло на, ну, почти 11 биткоинов, и не было ни одного негативного сигнала. Так, а вот теперь я хочу снова посмотреть на реакцию человека, который с видео. Что-то как-то улыбка не спадает с лица. То есть, ну, сервис, я так полагаю, нормально, да, Сереж? То есть, так можно жить, да? Да, если ты еще включишь микрофон, тогда тебе... Если я сейчас начну говорить, то это будет, ну, лексика, которую. Ладно, все, тогда не надо ничего говорить, а то нам канал еще закроют из за твоих эмоций мы даже крайне не хотим. Сейчас еще почитаю, что какие эмоции люди пишут у нас на э, в чате в тексте. Ага, окей. То есть я вижу тоже а, вам подходит, да такое. Вот я сам на самом деле очень рад и очень жду уже, когда мы запустим этот сервис, когда мы уже сможем нормально поработать с вами. А... Да, там есть еще пара задач, которые нужно решить. В связи с тем, что Telegram сейчас непонятно себя ведет, вероятнее всего нам придется делать, нам придется просто делать, возможно, да, не факт, но придется, вероятнее всего, делать еще и мобильное приложение. Вот. И если это придется, то ну, значит так надо. Да, но, но в тот момент, как только у нас появится мобильное приложение, там оно очень простое, на самом деле, там ничего такого сложного нет, то ну, тогда будет прям... Вот, как Елена Овчинникова пишет, писец это потрясающе. Это невероятно, я бы сказал. Вот, да. То есть, ну, мы сами в позитивном таком удивлении, поэтому все хорошо. Так, это у меня было, что я вам хотел проговорить про криптоноиды. Помните, сегодня до 12 ночи по Москве еще включена опция на бинар, то есть, ну, то есть, у нас Basic Plus. После этого, то есть, ну вы же сами понимаете, то есть я сейчас что-то не вспомню, куда я графику положил, где-то я ее положил, но не помню куда. Просто чтобы еще раз с вами пройтись и укрепить. Но укрепиться, ну да ладно. То есть оно, мы же уже в прошлом занятии видели, как она выглядит, поэтому все нормально. Графика там красивая, то есть там дизайнер, он действительно молочи, там постарался, то есть мы уже прям в предвкушении. Хорошо? Вот. Поэтому, то есть, вы прекрасно понимаете: нет, вип-канал это не связано, не связано с нашими вип-пакетами никак, вообще абсолютно. То есть, у нас есть сервис. Сервис будет работать. Там, в зависимости от того, какой у вас депозит, да, то есть столько вы будете платить за него, да, то есть это понятно, что тот человек, кто будет торговать там, там до 500 долларов, то у него не будет там 500 долларов в месяц, это понятно, ну как бы он, там ты ему хоть там, я не знаю, хоть ему 200 процентов вернее 2000 процентов давай он 500 долларов не окупит то есть, это было бы крайне не, ну, неправильно да? вот а с другой же стороны если я знаю что пришел клиент и он торгует на полтинник ну, вы же понимаете что мы не отдадим этот сервис за 50 долларов то есть, ну, это же понятно да то есть мы с вами говорим о цифрах больших, да, то есть, мы говорим о тысячах долларов э, подписка на канал в месяц, вот, поэтому э, решение, то есть, как нам получилось с криптоноидом, с руководством это все решить, э, потому что э, крайне важно, что когда появляется новый сервис, да, чтобы у него были первые пользователи, и лишь вот на этом, то, что к нам высокая степень доверия, и то, что сообщество у нас большое, э, было это дано, то есть мы с вами по факту будем тестировать, да, то есть мы протестим все, вот, и да, а вот, кстати, вот вопрос пишет Татьяна Яковлева, очень правильный, то есть вот нету такого, во-первых, у нас нет пакетов, да, то есть пакет это из непонятно откуда эти слова берете, а слово пакет у нас нет, у нас есть уровень доступа, да, то есть уровень доступа Basic+, Plus, его включат, его включат в ближайшее время, то есть у нас… Были срочные задачи, такая, как, например, перевод сайтов на, в автоматическом режиме на, на любые языки. И поэтому эта работа была она, чуть отложена. То есть сейчас она снова возобновится, и мы доделаем там Basic Plus и все. Но вы же все прекрасно понимаете, что такое Basic Plus. И я думаю, что ну, это абсолютно бессмысленно мне сейчас писать, что... Э, вот где бы плюс? То есть все прекрасно знают, что это такое. Единственное, что мы там технически еще пару кнопок доделаем и все. Вот. Так, сейчас, секундочку, я это чтобы было у меня видно тоже. Так, что у меня еще было? Что мне еще было? Здесь я все проговорил. А, я еще не все проговорил. Ребят, как вы смотрите на то? Сейчас я на ваши вопросы буду. и Сейчас я вам вопросы на ваши отвечаю С удовольствием, у нас время еще есть. Слушай, я сегодня быстро с новостями прошелся. Как вы смотрите на то, чтобы я провел с вами открытую презентацию? Вот я обратил внимание, что, вот, например, я приезжаю в Австрию, да, то есть там в Австрии там, чуть больше ста человек, я провожу презентацию, их за неделю становится плюс 200 пользователей. Почему?